Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Уже привычными становятся «Вкусная и точка» вместо «Макдональдса» и «Старс кофе» вместо «Старбакса». А что мешает использовать раскрученные иностранные названия локальному бизнесу? Сегодня расскажу, какие последствия могут быть, если это окажется хорошей идеей. При регистрации российской организации налоговая не должна проверять совпадение наименования с названиями известных брендов и товарными знаками международных компаний. Запрещено только регистрировать организации, имя которых совпадает с уже существующими российскими компаниями из той же сферы деятельности или близко к ним до степени смешения. То есть назвать ООО именем мирового бренда можно, и регистрацию в налоговая эта компания скорее всего пройдет. Но вот сами бренды тщательно следят за своей репутацией и стремятся свести к нулю все совпадения в названиях с российскими компаниями. Приведу пример из судебной практики. В 2017 году предприниматель Соколов зарегистрировал товарный знак «Легород», а в 2018 году учредил ООО «Легород Нижний Новгород». Компания, кстати, не занималась производством игрушек. Основной вид деятельности был указан как организация парков культуры и отдыха. Но в 2018 году юристы компании «Лего» обратились в Роспатент с просьбой аннулировать правовую охрану товарного знака «Легород». Роспатент отказал представителям «Лего». Тогда иностранная компания обратилась в суд, и все инстанции вплоть до Верховного суда поддержали ее претензии. В итоге, в 2020 году Роспатент на основании решения суда отменил регистрацию товарного знака Лего, а владельцы компании «Легород Нижний Новгород» переименовали ее в «Брикобиландия» Нижний Новгород. Кроме этого по 1515 статье Гражданского кодекса владелец прав на товарный знак имеет право через суд потребовать от нарушителя компенсацию одним из двух вариантов. Фиксированной суммой от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, либо в двукратном размере стоимости незаконно маркированного товара или обычной стоимости права использования этого знака. Конечно, после введения санкций у российских предпринимателей стало больше маневров, чтобы сыграть на ассоциациях с известным брендом. Законодательство не поменялось, а вот многие крупные международные компании сократили свое присутствие или совсем перестали работать в России. И уже строго не следят за использованием своего имени на рынке. То есть получается, что зарегистрировать в России название компании, которая совпадает с мировым брендом, можно. Есть нюанс. Претензии к российским товарным знакам со стороны мировых брендов могут быть рассмотрены только в том случае, если мировая компания уже зарегистрировала такой же или похожий товарный знак в России в той же сфере деятельности. Для разделения по направлениям деятельности используют международную классификацию товаров и услуг. При регистрации товарного знака компания выбирает один или несколько классов из этой классификации. Всего этих классов 45, и каждый из них соответствует определенной сфере деятельности, по аналогии с нашим АКВЭД. Правило следующее, кто первый зарегистрировал товарный знак на территории России, тот и получает право использовать бренд. Роспатент регистрирует товарный знак, который совпадает с международным или похож на него, только если речь идет о различных видах деятельности по классификации. Если в базе Роспатента нет данных об аналогичных или похожих наименованиях, можно подавать заявку на регистрацию своего товарного знака. Сверять данные с патентными ведомствами других стран Роспатент не будет. Проверить информацию можно и самостоятельно, по открытой базе данных. Но если заявитель не разбирается в патентном праве, то он может допустить ошибки и подать заявление на регистрацию знака, который аналогичен уже зарегистрированному или похож на него. И тогда компания потеряет и время, и деньги. Роспатент может проверять товарный знак до 12 месяцев, а в случае отказа госпошлина за регистрацию заявки и экспертизу не возвращаются. Ее размер зависит от количества классов, указанных в заявке. Минимальная пошлина для одного класса составляет 15 тысяч рублей. Если организация собирается вести деятельность исключительно в России, то она может зарегистрировать товарный знак, совпадающий с названием мирового бренда в двух случаях. Первый. Этот знак вообще не зарегистрирован в стране. И второй. Этот знак зарегистрирован более 10 лет назад. Большинство крупных международных компаний регистрируют свои товарные знаки по всему миру в рамках мадридской системы. Она позволяет зарегистрировать товарный знак во многих странах сразу, подав одну базовую заявку. И если товарный знак был зарегистрирован в России, то права на него остаются у ушедшей с рынка международной компании. Она может передать их новому собственнику, а может и не передавать. Например, компания Макдональдс при уходе из России не передала свой бренд новым владельцам российской сети. При этом права на товарные знаки, зарегистрированные в России, остаются у Макдональдса. Российская регистрация известного логотипа в виде желтой буквы М действует до 2031 года. Поэтому бургеры теперь во вкусной точке. Кстати, если вам нужно зарегистрировать ОО или ИП, это удобно сделать с помощью бесплатного сервиса «Мое дело». Наши специалисты помогут с выбором организационно-правовой формы, акведов, системы налогообложения, подготовят и направят в налоговые необходимые документы. А вы обойдетесь без поездок в инспекцию, платы госпошлины и очередей. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.